Всем привет, с вами Рома, и это продолжение Far Cry 4. Да, игра мне довольно понравится. Ну, хотя, да, но немного жестокая. Но все равно. И я вижу, мне как-то понравилось еще Far Cry 4 одним моментом. Тоже там много, см... много есть моментов, от каких можно спонтировать. Спонтировать? Смонтировать, например... Или, например... Или... Ну, может, хватит уже на... <гас> так. Продолжим. Да, игра реально, это просто... Лучшая игра. Не, ну, может быть, есть игра, конечно, даже лучше. Ну, но... может быть... Но... но мне пока... Вот эта игра нравится. Так, continue offline. Online... Это сервер, блин, диск. Диск. У меня же опять диски на ноутбуке записываются. Что-то у меня видео какое-то... Погодите, у меня что-то видео включилось. Закройся. И не сохранила. Блин, уберись уже! Надеюсь, оно скоро уберется. Просто я не буду, не хочу эту всю заново проходить. Это все обратно заново. Кидай быстрее. Все, мы пришли. Наконец-то нету этого значка, этого э это его тигра какого-то, к счастью, он уже пропал. Я бы не мог играть, если бы этот значок все время там был. К счастью, он уже перестал быть там. Чё тебе надо? Отвали, чувак! аптечка так это а, граната а, гранату хватай граната все на ну нас напали сражаемся <noise> ага это ч за люди это ч за покемоны фу какие покемоны блин Зелененький это, наверное, мой друг, которого мне надо охранять. Господи, это что за люди такие? Что это за люди? Сня... Едьте, блин. Едьте, приехал. Ура! Они это одни-едьте. Слезь отсюда! Слезь! Слезь. слезь. Слезь. Нет! Слезь отсюда! Слезь! Фух, молодец. Умничка. Ай, все, все, все, все, все. А ну, чувак, как хотела обследовать? Быстрей, быстрей! О, привет! Здрасте! Как с этого стрелять, че-то, <связать> да, как будто. Готово! Уху! Быстрее обследуйте их! о не так же атакует. Блин, бедный снег, и тебе разве нас не жалко добивать? To kill, Офигеть, Офигеть, ты, ты живой <зв philosophical> Пролагаю комплеты Типа мы первую миссию прошли О -о -о -о -о -о! Мы первую миссию прошли, ну что -то. Время для второй Ума, куре. И че-то на японском или это китайский? Юма, Нори, Деплер, Паган, Паган, Поганая! И куда мы идем? Типа все to... подохли и мы идем в другой лагерь. Да я играть хочу, бегать везде, там чуть-чуть, чуть-чуть. Мне неинтересно с тобой. Бу -бу -бу -бу. Ой, <свист> ребята, <гулаки> <гулак> <гулак> ну, что вы тупые люди, проваливаете нашу деревню! <гулак> Блин! <гулак> Мама, пойдем домой, бабушка вообще-то пирожки испекла, вкусные. А? Ты че смотришь? Взял на тетку, наорал четко на него, а он на нее. Да блин, мне плевать, что ты говоришь. Я все равно тебя не понимаю. Куку, что ли? Все, наконец-то мы можем ходить. Здрасте. Какой здрасте, внучок, Я не раз слышала прости. Да-да-да, мы не услышали повтори. Ааа! О боже, Макаки, они захватили мир! Ой, мое колено, я все удержались. Вот диск вовремя вылез. тебя. Капитан, там впереди корабль вражеский, он нас разбомбит! Паудря! готовьте ядра, сейчас будет война или ну или ну или или друж. Давайте ее втихонько тихонько сталкнем. А тамарушка, тамарушка, тамарушка, тамарушка. Ты купали... <смех> Отдайте наши. <смех> Что ты за песенку поешь? А? Что за а, а? Ай, он меня ударил! Что за А? Я жму А! А, или это туда, я думал... А, наж нажмите. А, или там что-то, что-то. Okay, <реклама> Хочется походить по деревне? О, -о, -о, -о багаз! Магазин! Не, ну-ка. А, это все товары, какие я могу купить? Я что-то нажал и с меня ободр... ободрали деньги. Я хочу купить что-то. Хм. Понятно. Сейф, Снейс. Отстань, тетя. О, это что? Ага. О, а-о-о, где я? А, ням-ням, ням-ням-ням. вкусняшка. Ням-ням. белье продаете. <звы> Омницы. Ну ладно, побежали на метку, куда нам надо. Ну, надеюсь, я не начну нас заново вот это все. А то и психану. Слава богу. Моя квартира, моя, моя, моя, моя, моя, моя, все моя. Уходи отсюда. Доброе утро, гора! Ладно, побежали. Я тебе заколдую Я тебе заборочу Я колдун Я тебе заколдую Че Ну по миссии надо что-то с ним сделать Но я конечно не знаю что. Стойте, а то, Когда мы сядем в машину, нам же должны показать, наверное, как с нее слезть. Все, я как бы понял. Enter. Э, что это только сейчас сработало? Ну, короче, по. у Ты добрый? Ты добрый? Ну тебя можно убить, но ты добрый, зачем? Они машину твою угнали! Я конечно... Они ж машину твою угнали! Они машину твою угнали! засранцы! Не надо было меня выводить! Машину чувака взяли угнали! вам капец взяли угнали пацана машину а как оружку доставать а точно все равно никого нету Вообще козлы о цветочек красиво а как я слез тогда как я тогда слез я не помню, как я тогда слез. Ну, ладно. Чё там? Там что то Там что то есть! Слезь дай! Да слезь ты! Дай! А, это наш. Привет. Он нас отметки уводит. Э -э -э! Остановите машину! Они меня увели! Засранцы! Они меня увели! А я думала, они мне подвести хотят. Я не знала, я думала, они мне подвезут. Они говнюки. Не подвезли. Блин, я теперь не. я, я все же еще не знаю, как мне вылезти из машины. Блин, я наоборот, не туда иду. Не машина надо. Вон машина. А, она не занята как раз. Там люди, они тоже не заняты. Фига! Фига! Фига! Фига! Что случилось? Что там случилось? Он ч, птицы испугался? Чего тут такого? Птичка как птичка. Не лезь под колеса ты был. Я уезжаю. Ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля. Не пробел это. потом вылезти Я так и не понял мазянка, мазянка. нет я наоборот не туда я пошел да блин не поймешь куда мне надо я заблудил зафиги ну мне я думаю нам туда надо взял угнал машину у людей и со спокойной душой даже еду. ля ля ля ля ля Надо сначала заглушить машину пробелом сначала <смех> блин так тут еще и логика блин а я бы не догадался если б не нажал пробел и чё? и чё мне за фигню дали нафиг мне эта фигня нафиг это дядька тут отдыхает валяется не знаю короче теперь нам надо туда на машине или без не знаю. Ну можно залезть, как бы. Видите, можно залезть, попробовать, как бы. Поэтому. Поэтому, поэтому. Мы корябали этому. Э! Откуда у меня это? Что это за фигня? Откуда она у меня? Ну ладно. А, это то, что я подобрал. Там враг. Это враг? А не, это враг, но он дохол и запомнили? Куда-то, Уии! Уии! Сейчас. Да господи, что ты так прям скользишь, жаба, скользкая? Чего это? Это что-то не то Ну, я я только одно не понял, как бросать Ой, блин Я все как бы понял, как делать Я только не понял, как мне это бросать Я так и не понял это Продолжаем Блин Говно, не птица! <ш> <ш> а! Нич... Так. Блин. Говно, говно птица. Ха-ха! Блин. Так, в мою сторону никто из них не смотрит. Надо обязательно, когда я лечусь Что это? А, это типа связь, можно поймать А, у меня кость вправилась внутрь, типа Зачем чувак туда наверх? Кстати, это уже как какой-то фильм напоминает, что э, э, борьба на лестнице. Ой, я упал. Эй, а как, чувак, ты туда залез, кстати, мне вот это интересно. Там же дальше... Ай, где, где, где он? не мог а теперь нашел не выше Офигеть, еще выше. Хотела убить меня, птичка? Ага-га, -а -а, не получится у тебя. А -а -а. Блин, мне столько много карт надо пройти. Блин. Ай. Включите карту. А я не помню, а как я включил карту там? Ну, давайте сохранимся, так как я, мне помешало бы сохраниться. Меня сейчас волнует, как я включил карту. Эм, скилл. И чё здесь? А, надо вот эту. А, хорошо. И чё? Ну. Блин, ручка, ручка, ручка, это милота уже. Так, только я не знаю, о чем мне надо выбрать. И чё мне надо выбрать kills, о, это достижение. Так что это? У И что это? это? Ну, короче, давайте вот это. Мне не важно. Это? Крафтинг. Чем мы можем скрафтить? Ну ладно, продолжаем. Чего? Так что мы будем, можем скрафтить? Мы можем скрафтить себе какую-то это, наверное, аптечка Теперь я даже не знаю, куда мне первее пойти. Ну, куда метка погажет? Итак, что теперь нам делать? Куда нам теперь? Ну, ладно, что на карте? Нам надо сюда, сюда и сюда. Ну, давайте сюда тогда. Так, я поставил метку. Вон лично метка. Сейчас мы постараемся туда дойти в этой серии. А в следующей серии мы будем продолжать для следующих доходить. Привет. Здравствуйте. А ч за дорога такая? Ч за желтая дорога? Аля, она показывает, где надо будет ехать на машине, но. А подбросить? Ну вообще, друзья. Даже друга своего не подбросит. Хотя угнал машину. И они могут, знаю, могли на это обидеться, и теперь они меня типа не подвозят. Вот еще в чем бадок. О, ну я на этом полечу, короче. Wee! А точно мы еще не полетели Я думал, он как-нибудь будет хотя бы спасаться Блин, а как тогда нам спускаться? Блин, вот точно а, или просто вниз смотришь, и туда же оно и идет. Точно. Ну, я тогда попробую туда прилететь. Это что, слон? Уиху. Уиху. Уиху. Это круто. Да в кого вы там стреляете? Блин. А, точно, орлы. А, мой орел, мой орел. И что, его мясо можно забрать? Нет, нельзя. Ему только подмышку. Ну, может быть, это и не подмышка. Можно по пощекотать, как бы. И все. Конец. Блин. Обезьянки меня боятся, а слышь, ты обезьянка, что ты меня боишься? Я такой страшный... А Подбрось. Ну, там же было свободное место. Могли бы и пожалеть. Э, и они назад, обратно поехали. Зачем, дурни? Лиза, Гаду, поднимайся, поднимайся, поднимайся, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Ай, ну хотя бы не помер. Хоть какой-то счастье. Хотя бы я не помер. Вс, я сломалась. Блин, и никуда мне теперь деваться. Опять они по каким-то дебилам стреляют. Блин, аж туда подыматься, но у меня, к счастью, есть ч. Всё, я залез там наши только что с кем-то стрелялись конечно я не знаю с кем а что это что это означает там ящик всё, всё, всё, всё, погоди. Ай, блин. а что в ящике блин что-то тигровая все Блин, надо, чтобы они начали по каким-то орлам стрелять, а у них угнать в машину. Просто я им не очень как бы доверяю. Хотя они мне помогли. Вылези, как тебя ведет один. Куда ты меня увела? Пожалуйста, пусть она остановится. Пусть она остановится. Да ну дай мне уйти отсюда ты! ура там люди стреляются пока что они там стреляются помогай им все ой слазь чувак слазь Спасибо. Эй, эй, не пускай за руль, я никого не пущу за руль. Размечтались. Спасибо. Это на то опять, похоже, угнали у кого-то машину. Ну или не. Ч надо? Нет, не садись ко мне, не садись! Не садись! Я подбрасывать тебя не буду. Размечталась. Ч это там? Там стреляются, но я не буду. Фу, чуть не было про, Они врезались. Все, готово. Приехали. Глуши машину, вылазь. Вылазь. Все, я заглушил машину, вылезаем. Так, а зачем нам, кстати, надо было в этот город? Нам же не зря здесь метку поставили. Или зря? Ну, я пришел на метку, и где наша метка? И зачем мы сюда пришли? И зачем нам сюда показывали приходить? О, ничего себе. Что-то такое гигантское. Страшное. Слышь ты, что такое страшное? А? Что это за суслик? О. И зачем нам мы сюда приходили? Чтоб сорвать какой-то наглый тупой постер? Здесь никого нет. Зачем ты срываешь все равно постеры? Кто это увидит? Здесь людей почти не существует. Ладно, давайте на этом сохранимся. А потом в следующей миссии я даже. Вот. Потом в следующей миссии я, наверное, не знаю, зачем, что от меня здесь хотели. Я не знаю, куда мне -то сейчас точно надо будет идти, но я думаю, что я это скоро пойму. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами Рома, всем пока!